О, он тоже нашел над тобой. О, <Turkey> а <ó> <widely> я налюбил. О, это, который я скидывал. Да. Стенки эти. Давайте. А, это вода. по Да, давайте камни. Раз, два, три. Давай. Раз, два, три. Ха. Жека. Чего? Чего? У тебя бумага, у нас нож. Чего? Я опять понял. Да. Я давно ног написал. Ног. Давайте все пичера. Давайте только вот без этой комнаты. А Без фанатизма? Без фанатизма, Давай по дому, короче, побегем, поищем что-нибудь. Блин, за пультом. О, а тут это, с исчезающими ступеньками. Понял. Карту все выключили, да? Два раза эскейп нажали. Я нашел вприз. Да. Я самый живучий. Да, Красавчик, ага. Не знаю, по Бесконечно? Да. Вообще четко. Опа, это кто там? Чё кидается? Аня, ты чё, вышел? Я уже нынечку нашёл. Нет, ты меня запёрли. Не вижу, я не смотрю в поле. Я уже нынечку сразу. А я вон я подумал еще. Что... Да, С... Я... С... Uh -huh. Это ты <связь> да, да, да, да, да, да, Мне не стоять, то есть, этого входа не только, да. Блин, я ничего не нашел. Комнаты комнате нихера нычки. О, она нычка была. Вода, мы тут. Нихера не нашел я, нашел, я весь дом обшарил, нихера не нашел. Серьезно? <свес> я весь второй этаж облазил, я ничего не нашел. у <свес> нихера ни сир <свес> он на туре сереноголовый, слышишь? в дом зашел. Поди. открою да нет, нет, нет. Я, отвечаю, я весь дом уже облазил я ничего не нашел Так если найдешь побраски не убивай да нет, не убивай. Открой, я короче пошел оттуда из дома нет, что, там, что за мной Да не убивай, я даже ничего не нашел. Давай, давай, я с тобой побегаю. Отдавай на патруле тебе говорю, как жестко. Да я ничего не нашел, блин, вот, мужика, отстань. Все, отстал от меня. Бегает, я слышу. Нет, ты не даешь. пизду я не хлопни гладить тебе, гладить. А, у нас шприц есть бесконечный. А, их два штуки, он бесконечный, да? Ёпф -той. В смысле затролли? Ты ко мне вот и пыхнул. Дурак, блин. Он ко мне ты пыхнулся? А серьезно? Да, на крышу. Я так долго старался, гладил на крышу. А, тут за одним человеком смотришь. Клян, у тебя такая нычка без фонтовая. Ты дверь бы закрыл. Я ее закрыл. Откат есть? Без отката? Я не знаю, откат может быть. Он что, прям моей топает? на втором этаже бегает. Жек, Жек, и на втором этаже нынчик нет, я все, все прошарил. Да, я все передыкал, все переклацал, на всем попрыгал. Ну если найдешь, говори. ни хера нет да на него тоже прыгал класс я это я находил уже же Я понял. Скинь мне этот пистолет потом. Я его буду это вот рулить. Ушел. Видишь там два парашюта жека сверху. В одной стороне и а в другой. Да, один из них паркур. А два шприца, да? Или бесконечные тоже? Бесконечные. Охеренно. А да не можно да, их сходить. А, нихера себе. И не срать можешь? Да. И пистолет, да, бесконечный. И бесконечный. на кухне иди ищи это гардеробная это не кухня о Жек я с собой дружу маньяк затроллен. вот да и на коробку так о красиво да да? А так. Ну где пол, у нее в тинко. Вот он так с Ч, колямбу умеешь кладить? Умеешь, да? Ну видишь там два сверху парашюта? Да, я вижу. Вон еще один. А он не знает эту тпху сюда. Прикинь, ты его сюда ты пыхнул. На он то дерево можно, Колян, сзади. Да. Не, затрули. не затрулишься. Не затрули. А ты можешь залезть на него, на нем? А чё на кирпичики поставить? Нельзя найти на стенке? Клян, беги. Он рядом с тобой был, а? а можно все-таки на стенке? Не фартануло, братан. Мне ну, да, не дай ж... это же? шприц а... Вот, не да. а, добро. Я серьезно говорю, я второй этаж весь оббегал и ни хера не нашел. Женя зашел в эту комнату, чпок, и ты В этот ящик? Какое? ничка такая. ты откуда выходишь? Ты откуда выходишь? Откуда? как гладить в О, вот как бы попал я сам не знаю просто так допугал Не знаю. Красиво. Ну, увидел? Нет. Я не Да? Легко? Ай, блин, не то сделал. Погорел. Пол это лава. О, он тоже нашел над тобой <Dartetiâm> <âtorn weil> Дима, сучок, давай ещё так Я только повернул в голову, смотрю, он ты хнулся куда-то А как ты на пол это? А <articulated> а блин, а как? Как я сюда попал? Не знаю Видел, как это пахнулся красиво. Да, да, да, да. Надо попробовать как-то еще раз. Знаю, как а. Видел, видел, он проскочил. Да, да, да, да. Не вообще идет портово. Как там, блин? Приседку или как? Приседку. Я в доме, может, сверху не смотреть. Да. -да. <рольшой> я на паркуре, Жека. Мы на паркуре, да. Да, он не пройдет, а лоркушка Ладно, я их ну я же дыма ухи накидал да, я, могу его а. я не знаю, я еще не выходил Да, ага, а по-новому по проходи, мне слушай, да, спасибо момент, Я не знаю, хочешь, я могу Если я буду следующим маником на паркур, не советую ходить. <реш> Ладно, я пойду посмотрю, куда он идет. О, да, он пара... О, что? дигл, дигл, дигл, дигл. Я не о, о о Жека, выйди на крышу. Да, назад шагни. Стой. Да. У меня есть парашют теперь. Здох такой такой. А он типа тоже бесконечный. А он... Он, он на следующей катке будет прожил? Скинул, да. Тогда я тебе колено скину его. Я могу прийти показать, хочешь? Ну, прикольный гибел. А, ты все, наверное, по прыгушке эти есть. Думаешь? Блин, я как-то чуть не упал. Там парашют. А кроме парашута, там попрыжка. Да Да. Мина это? Да, да. Думаешь, да, да, она да. там лежит? Да, да, да, да, да. Сбойки не вообще отлично. Так, ладно. Куда мне на парашюте полететь? Даю. А это до крыша долетю как бы можно на парашюте? А -а -а. Женька, у тебя хп убывлялось, когда я по тебе стрелял? А -а -а. Сколько у тебя хп? Выйди на крышу, <laughs> сравняем счеты. Тогда я спущусь. Бескон... Бесконечные. <laughs> <laughs> Не, я только сравняю счеты и все. Дальше на ножах бегаем дальше. Да. 40, <laughs> да. <laughs> Жек, а так ты тебе долго придется ебаться? Я отсюда не спущусь, пока я тебе не спущу хп О, а тут еще одна есть? Прикольно Вот зря он до водопада почти дошел а как на водопаде? Я не знаю, бродил я на водопаде О, может туда попасть же, да? Ага. А ёбка львовая, я понял Я понял О, а тут по-любому что да? По-любому здесь это... Ничего, ничего нету да. Вот это Нет, это очень другое. Он меня даже откидывает. <смех> так, это другое дерево. Жак, а тебя не видно, Жека, я во дворе? А ты где? На крыше? Ну-ка, выйди на крышу, посмотрю. Постой, ты не двигайся, я хоть пострю где-то. Огонь. Огонь. Да. А, а ты знаешь, как туда забраться? Подожди, сейчас еще не вздыхаем. Сейчас на следующий раунд кинемся. А, прикинь, он скидывается все, да? А? Ну ладно, тогда меняемся. Get we... Да, я за Диглом пойду. <смех> У вас есть? А во сколько, кстати, выходишь? А, на 7 минут, да? Ой, я вышел. Да, тут потайная дверь есть. <смех> У меня там даже ничего нет. Тут вот, рядом бегает, блин. Кстати, а лампа ты это... Ты уверен, что это ламба? Можно будет. Я... Ну-ка покажи. Нет, это не ламба. Ищите второй ход на парашюты. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 9, 1, 0. Выпускайте зверь машину. И вот там можно. Не умею. Опа, здорово. <связи> <связи> Драксон слинял. теперь-то я знаю, как проходить теперь можно очень на изи. А вот как-то так. Все, пацаны, дигл мой. Да, где вы есть? Вот ты пазла. Не, есть-то хоть скажите. Я на на тебя смотрю, На меня? Да. Мы с вами где-то есть. Ну, где-то сижу. Поздрав. Банальная у меня О, это банально точно. А, а как ты? Отсюда куда-то посмотрел? Что, в контейнер, что ли, залез? Нет. А вот. Ау, да? Где ты есть? Я не знаю, а ты нет. Где я? Я знаю, что ты в боссе сидишь. Так. А где ты сидишь, смотришь? Что-то там... О, я спрятался. Я спрятался. Блин, зубы не шупил. Я загладил, как там правильно говорить. Тапочки за где-то далеко Тут что-либо? Что-то сколько хп А у тебя шприцы есть О, ну есть Да? честно, Димон Не честно да ладно, все не буду так больше. Я скажу, скажу. Я сказал, что Я скажу, скажу. Я скажу, скажу, скажу, скажу, скажу, скажу, скажу, скажу, скажу, скажу, скажу, скажу, скажу, скажу, скажу, скажу, скажу, скажу, скажу, скажу, Жека, вон ты, на, возьми, дигл. А, так. Да я не буду убивать, честно говоря. Нам, это, пистолет. Выйди на улицу. Надо, да не подходи ты. Да, я с одной тысячки машину сам запали. Да? Живи теперь и не Просто давай. Хванку не в ступеньке поднимал. Ты нельзя плывать? Повертуть нельзя плывать. У меня 100 хп. Ну короче на маньяке, да, будем использовать? А. Маняки кто так пройдет, как ты. Да она легкая, блин. Иди пройди, колян. О, граната. У меня. Почему я сажусь? Может ловушка такая. У меня граната. Пройди-то. Да пройди Да вот как так никак иначе. Слезы по щекам. Ты что, дура, плачешь? Даю, угадаю О, кто-то полетел. полетел. Да, подошел, да. О, меня отпустили. А вот одну мышку видел. Нет, это был я. Нет. Это был не ты. Я такой буду... <смех> <смех> <смех> А я видел, когда ты на контейнер поднимался. Да. Здорово, заебал. <смех> <смех> <смех> Давай, шутку, шутку, я тебя отпускаю. Я тогда тебя сейчас не Отпущу если покажет, где Коля и хотя бы, да? Джек, ну ты понимаешь, что я позрям вот он. Я сейчас могу ножичком тыкнуть, и ты сдох. <с> Что сам я слышал, что ты домой забежал. Ну все! О! За, за на мышку. <свят> а, я не могу, это мышка заела. В а, смысле, <свят> <Да, свят> да, просто пробил, подымаешься да и все? А бывает такое, ну. Жека, давай, я верю в тебя. Можешь. Для уверенности, можешь сесть. Для уверенности, можешь сесть. А я... Но я не могу пройти, тебя. Жека. Я же тебе сказал, можешь сесть. Нам показывают. Ай, да я пролетаю почему-то. уже жека. Нет. Где-то есть, но где-то нас нет. Тогда подвинься, блин. Можно, что ли? Да, так можно, что ли? Ну что, женщин нет. Это я. Где? А дел есть? А вы в доме или на улице? Жека, выводи его на улицу. Я Дигл взял. Выводи. Под... Сколько сколько хоть у тебя хп, скажи? Ты что-то так мало снес. Попал. Женя, беги! Я его задержу. Женя, ну все, там без вариантов. Тут до тебя полетел. Сколько у тебя хубажик? 150 А, еще нормально. Стреляем все дальше. Так я. А ты что, потом ты на меня да? <связывая> О, Джек, он полетел от тебя Где-то здесь ты что, дома добежать, не? Серьезно? О, Ой! нихуя ты подлетел <связывая> Я не вижу, что его стреляют есть. До сотки дают хорошо. Прими аптечку. Серьезно, прими аптечку, все пройдет. Возьми у тебя потом сто. У тебя потом 10 шек будет. Да. Четко. Мне нравится. Куда убежал? Да, да я видел, куда убежал. Нет, еще. Это не вижу, но могу догадаться, что на барку прижал. Ага. Серьезно? До тебя а, <связывается> это не очку я с пистолетом <связывается> <связывается> <связывается> не <Сними> мне аптечку <связывается> <Г>. <связывается> да у тебя есть я добежал но блин на <связывается> но ну, я тебя жду с пистолетом прицелился да ты ч, вышел? Ч два кадет есть? <смех> <смех> не понял, да, đi, но... Ах, пасла, вон увидел, не знаю, что... Где он есть? на что... вот а где именно? А, а вон он. Да, я прям на него на голову спрыгнул. Да о, капшка. Сдохпа, <связываем> <связываем> <связываем> <позор. связываем> Блин, а это все по новой, да? Я один который кстати, могу засыпать, Парит, парит, парит, Давай, Джека. Ой. А ты тоже, да? Я ушел уже. Блин, блин, да. Обизья. Да? Да б! Ч меня ты пыхает? Не, я-то пройду, я про relief, отвечу. Улхики. какая сейчас не слышат. Женя бьется. Потому что я просто стою спокойненько, наблюдаю за вами. Да-ка беги, беги, беги, Женя, беги! Же беги! беги! беги! Я доволен. Сколько хп? Сюда. сюда! я не скопал! Ты чего в эту хуйню бежал? Да! Да не бежи. не успел О, там успею. Зачем, блядь! Ну-ка Падло! Где Колька? Да, да, да. Это гиб! Ой, ты А у меня мышка заела? Давай, ладно, серьезно? Мышка заела. Пошел, мальчик. Заколебал а -а -а -а. Коля с прорвемся мы и прорвмся нет налипает пока еще как бы можно чуть проскочить можно что я я а Женька да я уже хотел повтор идти. а опять да черный экран уйдил понял Да? Я просто выход нашел. Да ты что? О, стой, присядь. Дигл. Не, ну если хочешь Диглы, я тебе могу удать. Только тогда мне эту херню. Дигл будет. Да? Видишь? А, <сёд> <сёд> Давай, я жду. Я пошел уступить пока. <сёд> По <-любому>. <сёд> <сёд> О, ты. Так куда-то полетел. Слышал, к тебе побежал. У тебя, у тебя, у тебя. Если ты уже прошел просто пробил нажимаешь он тебя поднимает. красавчик прыгай Во, вон он парашют бери Жду, надо вот как-то туда найти а можно я просто посмотреть нет тут просто парашюты не да. Да. Нет. Фу, а мне тупо интересно. А нет, да? А, может повторно А, парашют постоянный теперь? Ну да, постоянно. Прикольно. Вот тут что-то мне интересно было. Тут в Уже вышел? Ааааа Женя.. Женя.. Женщик прокатит. Э, Телепорт Жека, Дигл, Да, на двойку пусть нажми. Колян, спустись. Колян, спустись, пусть он тебе Дигл. Да. Жека, дай ему Дигл. Колян, спустись. Всё. Он на ступеньках прям. Прям к этому бордюру подходил, Не взял. Спустись. Да не на ступеньках к вон ну. Женя, влюбился. Че салки играй? Да поворачивайся, прям и шмали в А он вообще потерял тебя Отвечаю Он тебя на улице до сих пор ищет Он серьезно, Жека в доме? Там, помнишь, где пол исчезает, Женя? Надо будет еще одну карту сыграть на другой карте, имею в виду. Я восемь. Бегай. А он не догадался, руки? Обидно. Туда просто залазишь, она не открывается никак сел заполз Иди назад, Женя. Вот вижу вот эту херню? Нет, слева, слева. Вот прям синие губки видишь эти, да? Вантус этот. Ха. Да, -да, -да. понимаю. А голову сложно попасть? Я тоже попадал, но сложно Да, он в доме бегает Женя, на втором этаже ничего нету. Нету. Вот научился, уже, когда мы ходили На Он на паркуре. смоки туда не кидай лучше слеповушку ты сам себя и ты его даже не тронул давай женя давай я верю тебе получится Пластик же. Жека не стоило приз. У Жеки 100 хп. Тебе и так два раза по ним попасть мухана Я я просто космос, а если <debuted> на автонаводочка будет? Жаль, Женя, ты накинул. Я автонаводка, кстати. Смотри, как автонаводка работает. Да я <звук> не хочу, пусть он допрыгает. <звук> да. да -то и там. Только не проскакивай. А че тут вода такая запакована? Не, она такая есть. Специально черную сделали. Чтоб ты не видел, куда ты летишь. Есть, да. Прыгай вниз. Ч ⁇ я теперь, да? Или еще Жак? Или потом на новую карту. На новую карту потом взял. Ладно, я буду без дигла. Да. Без дигла. Да мне тоже интересно... Брейда? Не, у них ничего не происходит. Я, а? я тупо от тебя так могу бегать. Ой, я тебя вижу. Он на дереве. <свеч> <свеч> Ты меня видел? Тимон, <свеч> а, здесь обходной путь есть. Сюда. В смысле какой? Обходной путь. Какой? Как, <свеч> где, откуда? А вот так. Объясни. Нет. А. Ну я смотрю. Серьезно? ну сейчас -ка, проверим. Нет. Как снизу оказался? дай мне хоть какую нибудь штучку подвигала не надо сфигал у меня серьезно? ну я сам так что серьезно? серьезно? Все, попробуй а это не то место, да, да. это те дальние парашюты. Да. да. да. да. Два, дигла, да, что да ли? два дигла что ли? Ну-ка, я пошел на паркур. Да, ну, да. Какой у нас стороне паркур? Потерял где паркур. Ну-ка, Клям, побеги ко мне, я сейчас дигал, Видел? Забрал? Смотри, он за тобой бежит. А так нечестно? Пошел в жопу. Нечестно так? И не в жопу. Это хорошо. Ты давай, иди сюда. Село, я пошел. Да опять нечестно. Да нечестно. Пошел ты в жопу. Я не пойду туда больше. Где он есть? Димка, а я сюда телепортнулся. Он к тебе сейчас пойдет. Да ты смотри. Ну а, а я вон туда ты... Да? паркур прошел солнышко да? так да. а ну да ты тут был один дигл да все говорю я туда ты пыхнулся на ту сторону а как, как видимо не знаю на второй прыгаешь не знаю но я вот так прыгнул. вот опять сюда я тут забаговался дай мне эту какую-нибудь чернушечку ты ебал меня уже Нравится подулки, лям Лямбу беги. Я за вами. Опа, ты за подс. Ну видел. Бяжа Давай, давай сюда его. Да. Сейчас, Попал, да? <свят> <свят> а вот тебе скажи. Это я только секретный нашел. А, а ты дигал, дигал, дигал мне отдашь? Ну и всё тогда. А, <свят> да. Сначала Диггл. Дигл да, где? А, нет, смотри, все пошли за мной. Клинка, а где, это не хер... где? а где это херня? Нет, нет, нет, здесь, сзади, сзади. сзади, было? Да. Знаешь, сзади идем, там Ну там, по может... сказать? получилось Жек. тихо ты я его не хотел нычку тогда я ж специально так делал по откаты эти что... я тихо я специально эти откаты делал чтобы он не догадался Водняка затронем, друзья, просто, пожалуйста. <связываю> Я его вижу. Тяну выбраться. Вот. Нет, тут где-то проход. Вот, ты что-то не рассказываешь. На другую да. сторону. Джека, ты где? Да ладно, иди сюда на улице, я тебе <с покажу. опять не вот на вот. Он не умеет это. Вот разгоняй. да, да, вот на это. Во, видал? Посмотри, я его. А его вообще другое место? <sharp> <свист2> а как это работает? Я тебе говорю, что, это отказ... <свист2> что ты мне сейчас делаешь? <г domination> <рекл> что думаю, я что-то не смогу ничего видеть, да? Дря надеялся. Ой, даже не, даже не А он даже не докинул. Сам себя слепанул. По красоте даже, как? Да, всем спасибо, всем до новых встреч. AH